Всем привет и добро пожаловать на мой канал, с вами Соги, это у нас Фезмофобия, уже четвертая серия, призрак у нас зовут Ричард Холланд и карта у нас Вилл Стрит. Я играю на карте Вилл Стрит и Танго только потому, что я просто скорее всего сам не вывезу играть на других картах, как по мне это, ну как бы я еще не дорогу до да? вот этого, пока что сходимся на тех картах, которые я хорошо знаю и при которых можем нормально играть. Со временем я думаю мы поменяем карты и наше разнообразие. Так что приступим, и вот наши миссии. Здрасте. Или здравствуйте. Так, карт Таро у нас нету. А, нет, подожди, нет. Музыкальные шкатулки у нас нету, здесь карты у нас. Карт тоже у нас нету. Пойдемте тогда найдем щиток наш. Так, щиток у нас в гараже, это у нас хорошо. Пойдемте посмотрим на зеркало и доску. Зеркала у нас нету. И доски у нас тоже нету. На этой карте, как обычно, у нас открыта э, ванна, открыта ванна. Поиграли хватит, давайте приступим ко второй карте, а то, э, да, давайте приступим просто ко второй карте. Карта у нас все та же, призрак у нас в этот раз вот Тед Холланд, и миссии у нас вот такие, еще легче, чем прошлые. Приступим тогда, самый быстрый, блин, выход из игры. Так, заходим. Здравствуйте. Так, у нас нет ни шкатулки. Вот, ни... у нас карты Тару есть. Это хорошо. Давайте пойдемте искать до призрака. Надеюсь, у небытка предыдущий потому что. <смех> Блин, <смех> это было на самом деле крипово. Что-то бросил. Что-то бросил. Неприятно. Это щиток здесь. Повезло, очень повезло, я очень рад этому. Так, свет. Карты Тара, поэтому не будем искать. Что-то он вот здесь бросил, если не ошибаюсь. Пульт бросил. Сколько МП? Не успел? Не успел. Так, подожди. Нет, бросил здесь пульт, но это не его. Хотя, знаете, в последнее время я вообще почему-то не могу определить комнату. Вот играл вне записи и не могу понять, какая это комната. Все-таки это была его комната. Это... Везло нам, я не знаю, или наоборот, нет 06 Потик Его комната, но там свет барахтел. Нормально, нормально Пойдемте за экипировочку сходим тогда Кладем блокнот и проверим, это та же комната или нет Получается та же Хотя, нет, подождите По-моему, он либо По комнате походил В другую часть комнаты шел, Либо он ушел отсюда Очень сложно определить, где он сейчас находится ну давайте возьмем сейчас вот эту комнату. Да, в принципе сразу сработало. Давайте эту комнату возьмем за основу. Блокнот сюда тоже поставим. Пойдемте, возьмем второй комплект камеры, блокноты и лазерного проектора, чтобы нормально поставить или, как можно скорее, определить призраком. Он выключил у нас щиток. Классно, классно. Давайте тогда закинем сюда все и пойдемте вернемся за свечкой чтобы хотя бы в а то вот меня напрягает это сюда все бросим теперь вернемся за свечкой включим свет и только тогда будем что-то делать друг мой не надо меня убивать мне прошлого призрака вполне в принципе хватило пока что ну, ничего здесь не нарисовал Немножко можно быстрее включим щиток все хорошо включили так скрип на лестнице по-моему издался надо проверить он здесь да, все-таки. Да, вот, вот. Все, хорошо, мы нашли. Опа, написал. Блокнотик. Так, фотик. Так, значит, запись в блокноте у нас есть. Бросим сюда фотик тогда. И пойдемте. Пойдемте, возьмем наши вторые комплекты. И MP все, перенесем в эту комнату. Вообще. По факту, из этого всего нам нужен только лазерный проектор. Потому что запись в блокноте мы уже получили. И осталось только камеру поставить вторую, чтобы как бы больше ракурс был бы. Давайте вот так вот ее просто поставим. Дай ложку наберем, чтобы не мешалось. Давайте возьмем тогда свечу наш. Проверим вообще это до сих пор комната. Да, просто паранойя, как всегда, проверяем. Так, значит, сделаем так. А, возьмем горя этот. А, возьмем нашу свечку. И отправимся на поиски кости. Как обычно. Вот она где. Вот. Вот наши пальчики, блин. Фиг увидишь. Так, у нас смесь, а поэтому возьмем соль. Возьмем ультрафиолет. И распятием кинем там, чтоб было. Так, давайте проверим, это до сих пор, это же комната. Нет, он поменял комнату. -то вот бросил, только что надо импи проверить. Троечка. Походу это ванна. Все, не будем притаскивать, бросим сюда просто лазерный проектор и кинем туда камеру, чтобы просто была. Да, да, он здесь. Открыл, открыл, вовремя. Отпечатки рук нам не показываются угу, Походил MP5, MP5, хорошо Вторая улика у нас есть Уж больно активный этот призрак для тени Поэтому я думаю, что это не он можно проверить на духа этом, Надо обкурить комнату благовония. Так и сделаем. Вообще по вот этой характеристике это может быть как раз-таки и мюринг. Потому что вот он что-то постоянно вот что-то доделает и делает. Давайте проверим. Мюринг отель... Ой, дух отель нет сначала. склоняюсь, что это мюлинг. Потому что других у меня догадок в принципе нету. Я не знаю, даже кто это может быть. Может это мюлинг, может это дух. На тень это не похоже, тень очень скромная. Просто проверим, давайте проверим. Точно ли это мюлинг? Когда остается вот такое вот количество призраков и остается именно вот эти призраки, я никогда не могу выдать. Вот я не знаю. Еще может остаться морой и дагин и кто-то еще. Но вот я тоже не могу это угадать. Вот вообще почему-то. Это у нас тень. Хорошо, и у нас такое тоже бывает. Повторяю, я не профессионал, и вот такие моменты тоже могут случаться. Сень очень засенчивый призрак, а этот был дико активный. Ну, ладно, такое тоже бывает. Благодарю всех за просмотр, всем удачи и всем пока.